Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня пятница и, как обычно, я провожу с вами прямой эфир. Сегодня 24 июня, то есть ровно 4 месяца со дня начала так называемой специальной военной операции, которую начала Россия. Мы, имею виду прогрессивная часть общества, называем ее просто войной а не так, как в России нельзя этого делать, потому что это чревато разными уголовными преследованиями, например, по статье о дискредитации российских вооруженных сил. Но я буду называть вещи своими именами, потому что война есть война. Вначале я хотел бы остановиться на том, собственно, почему она началась, Каковы были предпосылки, причины и какие будут последствия. О, приветствую Екатерину Вайханскую и Веру Российскую. Здравствуйте, девушки. Так вот, многие задают вопрос, а что, собственно, послужило причиной, почему это все началось и можно это было как-то предотвратить и не допустить. Отвечу очень просто. Предотвратить нельзя было, не допустить нельзя было. А все началось просто потому, что Путин этого захотел. Никаких причин не было. Вот эти все сказки о том, что Россию, Россия боялась того, что Украина нападет, она просто предотвратила это, она оборонялась и так далее. Это можете оставить для детского сада, для ясельной группы, потому что это все неубедительно и именно Россия наращивала военные войска около украинской границы, угрожала всему миру. И надо вспомнить вот этот знаменитый декабрьский ультиматум Путина, который сказал, что НАТО не должно расширяться, что никто не учитывает интересы России и э, пригрозил вот так называемым военным ответом, который вылился в военные э, действия. Но, э, так что никаких причин объективных абсолютно не было. Триггером послужило э, признание России так называемых э, народных республик, то есть ЛНР и ДНР. Вот сейчас краткий экскурс, э, совсем такой фрагментарный, и пунктирный в 2014 год, когда возникли эти псевдо, или как их назвал э, президент Казахстана, такая квази-государства. Э, это было абсолютно незаконно сделано, потому что там была смещена... Законно избранная власть, это был самый настоящий переворот, потому что Россия любит называть то, что произошло в Киеве переворотом, а вот то, что было на Донбассе, это самый был классический переворот, захват власти и то, что они там продекларировали, это все э, полнейшая чушь, потому что для международного сообщества это просто ерунда. И э, возникает такой вот вопрос. Э, Российская власть очень часто э, говорила, что в 2014 году в Киеве произошел государственный переворот. Власть нелегитимна, но тем не менее на протяжении 8 лет с этой властью поддерживались отношения. Э, э, никто не прерывал э, никаких связей, э, посольства э, работали и так далее и тому подобное. Э, второй момент. Э, э, вот эти квази-республики в 2014 году возникли провозгласили независимость, хотели еще тогда войти в состав России, не получилось. Но их Россия официально признала только через восемь лет, а формально поддерживала. Спрашивается, где ваша логика. Логики нет. И вот это знаменитый мем, где вы были восемь лет, вы восемь лет не признавали эти так называемые республики, и ничего там, собственно, страшного не происходило, а все началось после 24 четвертого февраля и э, в чем прочитался кремль и в частности э, путин приветствую э, виктора горячего э, в том он прочитался что европа объединилась и э, не было такого раскола который ожидал путин и вот эти санкции просто наносят колоссальный ущерб причем они имеют так называемый отложенный эффект вот путин недавно выступал на петербургском форуме, он сказал такую фразу, что экономический блицкрик провалился. Здравствуйте, я ваша тетя. А кто говорил вам, что это блицкрик? Это вы пытались устроить блицкрик? А экономический не блиц это не блицкрик, это марафон такой достаточно долгий и он будет длиться очень долго. Э, вы не думаете, что даже если завтра все закончится, послезавтра снимут все санкции. Нет, отнюдь. Так что здесь очень сильно Путин просчитался, и то, что сейчас Россия оказалась практически в полной изоляции, это все в кавычках заслуга э, президента. И э, вообще, конечно, первая реакция, я вспоминаю свою реакцию, это был шок, потому что никто не думал, что это вообще... Возможно, в 21 веке вот такая полномасштабная война. Это не просто какая-то локальная, да, такая то, что было в Грузии, например, за три дня все закончилось. Здесь вот четыре месяца и пачка конца края не видно этому. Единственное, сейчас наступает новый период, когда Украина будет получать тяжелое вооружение и благодаря ему сможет наступать. Но пока такого не происходит, пока сейчас как раз перевес на стороне, Россия, вот насколько я знаю, полностью Украина сдала Северодонецк, но это вынуждена такая временная мера. Теперь еще, что касается последствий. Вот все говорят, вот Россия не может проиграть по определению, но если вспомнить недавнюю историю с Сирией, то тоже втрубили на каждом шагу, что вот сейчас возьмут Алепо, возьму там еще что-то, какие-то другие важные города, и все закончится. Нет, война там продолжается, просто об этом никто не говорит. Она длится с 2011 года, то есть больше 10 лет, и то, что там Россия поучаствовала, она как поучаствовала, как пришла, так и ушла. И очень бесславно она, собственно, оттуда пыталась, вернее не пыталась, а вышла, и сейчас все силы переброшены на территорию Украины, и э, что удивляет, что э, вся так называемая элита, элита в кавычках, потому что элиты в России практически нет, она сейчас вся выехала. Так вот, в России, не, э, в России вот эта так называемая элита, она э, совершенно монолитна, там нет ни, никаких разногласий, все в единую дуду дуют и кричат, как хорошо, и вот это поражает, что... Мы были в, воспитаны в таком антивоенном духе, в таком э, пацифистском, что мы за мир, что ядерному взрыву нет, нет, нет, а сейчас чуть ли не говорят, что ядерному взрыву да, да, да, и пугают весь мир ядерной кнопкой. И вот эта милитаризованность, вот эта э, такая вот, какая-то бравада, что мы всем покажем, пусть тяну мать, и, собственно, а объясним непонятливым украинцам, как надо жить, потому что они живут неправильно, они не знают, как жить и не понимают, вот им с меч мечом и огнем мы им это популярно объясним. Вот еще касаясь причин, почему именно Украина, почему там не другая какая-то бывшая Советская Республика. Дело в том, что в 1991 году, после того, как Советский Союз накрылся медным тазом, прекратил свое существование, Украина и Россия пошли совершенно разными путями. Я об этом говорил, сейчас коротко напомню. Россия наследовала все советское прошлое. С памятники Ленина, со всеми этими названиями, то есть ничего это не было. Вот только переименовали в свое время Ленинград и, и Свердловский Екатеринбург. Причем области остались там, Ленинградская там... Свердловска, очень спешно, да, когда выезжаешь из Санкт-Петербурга, это Ленинградская область. Бред, конечно. Но, тем не менее, это закончилось вот этими единичными какими-то случаями. Все памятники Ленина, которые не имеют никакой эстетической и культурной ценности, находятся во всех райцентрах, можно даже не ездить туда. Украина пошла другим путем. Она пошла, пошла путем десоветизации, декоммунизации. И вот сейчас этот период подходит к концу, когда Происходит переименование, убираются российские и советские всякие авторы из школьной литературы и так далее. И вот это очень не понравилось Кремлю, что как же так у Украины какой-то другой путь. А когда она стала смотреть в сторону Европы, то тут вообще это перешло все рамки. Россия начала тупать ногой, говорить, что как же это так, вы должны быть с нами. Мы братья, какая там Европа, это не наш путь. И вы должны вообще определиться, с кем вы мастера культуры. Или вы с нами, или вы против нас. То есть так нельзя, чтобы дружить и с Европой, и с Россией. Так нельзя. И вот тогда, кстати, уже Россия ставила ультиматум. И тут логично вспомнить то, что как раз Януковича привел к власти Кремль. Может быть, кто-то об этом забыл или не очень следил за этим. Но хочу сказать, что это полностью заслуга Кремля в том, что Янукович выиграл, правда, не сразу, со второй попытки. И в Киев были направлены политтехнологи, артисты, всякие Киркоровые, Басковые и же с ними, которые занимались, собственно, тем, что вмешивались в политику другой страны то, собственно, чем э, Россия в кавычках славится. И вот они протащили своего э, кандидата, который их очень устраивал, потому что первое время он действительно плясал под дудку э, Кремля и выполнял все инструкции. Потом вдруг, приветствую э, Бориса Лихтенфельда, э, потом вдруг что-то э, Виктор э, Янукович взбрыкнул, по-моему, Федорович, виктор Федорович, да, и начал так смотреть в сторону Европы, ну, очень так жадным взглядом. И, собственно, после этого мы помним, что произошло, второй Майдан, бегство Януковича, вторая, так сказать, революция и так далее. Вот, и после того, как пришло новая власть после Януковича, все, Россия перестала Ну, Россия, когда я говорю Россия, это Путин, не надо, так сказать, путать. Значит, Путин просто не мог этого перенести, такой ситуации, как это так, там возникает совершенно другое правительство с другим про европейским курсом, потом это записывают вообще в Конституцию, потом говорят, что они хотят вступить в НАТО. Для России это просто э, как кость в горле, как это так? Они все время считали, что Украина это младшая сестра, и можно ею помыкать, как они хотят. И э, вот сейчас э, это объясняется тем, что вот уже дошло до предела, если бы... Россия не напала на Украину, то Украина бы напала на Россию. Бред, конечно, СВК был в темную ночь. Никто не собирался на Россию нападать. И, кстати, Крым никто не собирался отбирать военным способом. А вот теперь как раз уже получится только так. Уже дипломатия здесь не играет. И вот сейчас все разговоры о том, что нужно возобновить переговоры и на условиях, естественно, России. Это все, естественно, смешно, потому что... Россия захочет закрепиться вот в этих своих новых, в кавычках, границах. Ну вот, как раз сегодня поступило сообщение, что в Херсоне убит один из представителей новой администрации. Можете посмотреть эту новость, фамилию наизусть не знаю, но это такой характерный момент для оккупантов, чтобы они знали, что никто терпеть эту новую власть не будет. И вот эти назначенцы, или местные, или вот сейчас будут завозить из России, уже начался этот процесс, они будут, их будут убивать, взрывать и так далее. То есть это совершенно обычное дело, партизанская война. Если вы вспомните Великую Отечественную войну, то это эшелоны под откос и так далее. То есть почему-то Россия, я имею в виду Кремль, решила, что их будут там встречать хлебом, солью, и цветами и ковровыми дорожками. Да? Но вместо ковровых дорожек ковровые бомбардировки Россия проводит. И вот эти реляции, вот сейчас, вот я насколько знаю, Севера Донецк пришлось отдать, как я уже сказал. Будут, конечно, это все в копилочку России, что вот мы заняли определенный центр районный или какой-нибудь областной. Но тут вопрос не в том, чтобы это занять, а в том, чтобы держать. Это как вес, да, знаете. Поднять можно, а его удержать намного сложнее, чем поднять. Так что вот тут возникает такая коллизия. И когда многие задаются вопросом, а когда это закончится, и главное, как это закончится. Вот предположим, Россия скажет, все, мы достигли наших целей, которые никто не знал, вот мы захватили, ну, они скажут, не захватили, мы освободили да, Донбасс, и вот на этом мы заканчиваем. Да, они могут сказать, что мы на этом заканчиваем, но Украина на этом не закончит, и поэтому уйти они оттуда не смогут. И что они там будут сто лет находиться? Войска? Просто это даже смешно, они не смогут так вот просто так уйти. Их надо просто выгнать обыкновенно, вычистить, потому что война со стороны России, это несправедливо, это захватническая война со стороны Украины. Она освободительная, народная, отечественная, вот не зря ее называют второй Отечественной войной, так что э, Россия тут напоролась на вот такую ситуацию, что никто ее, собственно, там не ждал, и э, опять придется мне сейчас вернуться ненадолго на, э, в 2014 год, э, когда э, Россия хотела осуществить план э, так называемой Новороссии, э, то есть э, вот э, юго-восток Украины, присоединить к России, то есть там вот организовать местные волнения. Я помню даже эти кадры, когда в Харькове кто-то бегал с российским флагом, кричал Путин, приди, помоги, освободи. В общем, в двух районах, в двух областях это сыграло, там нет. И сейчас вот они хотят этот реванш совершить. Но вообще, вот, если опять же вернуться в 2014 год, э, с появлением этих э, так называемых республик, ну представьте себе такую ситуацию в России. Э, вот произошли очередные выборы. Выбрали Путина. А два, э, два региона, два района, или два даже города, вот Белгород и Курск, они выступают категорически, вот не нравится им Путин. Говорят, вот не хотим мы при нем жить, мы отделяемся, все. Как бы в России к этому отнеслись? Сказали, что это сепаратизм, что это запрещено конституцией, что нельзя э, отторгать российские территории, что если референдум, то всероссийские и так далее и тому подобного. Здесь нарушение закона, потому что они не имели проводить местный референдум, они могли только провести всеукраинский референдум, и отделиться они никак не могли. Но в России, естественно, всегда работают двойные стандарты, поэтому они бы сказали, что у нас это проводить такое нельзя. Это вообще нарушение Конституции, даже призывы к отделению, это уже уголовная статья. Вот видите, как хитро они себя оберегают от подобных вещей. Или в Германии, например, вот выбрали Шольца, а Бавария традиционно всегда голосует за ХДС. И сказал бы Зёдр, да, Маркус Зёдр, премьер-министр Баварии, сказал, «Все». Мюнхен отделяется от э, Германии, создаем Мюнхенскую Народную Республику и вот будем э, автономно жить. Ну, бред, конечно, бред. Но а то, что произошло в 2014 году с этими, э, этими ополченцами, да, так скажем, это, это просто смешно, потому что это совершенно никак не вяжется с, с международной какой-то традицией и то, что нам приводит пример Косово, это совершенно неубедительно и главное, что то, что вы сейчас признали, я имею ввиду Кремль, это никак не легитимизирует эти правительства, которые вы тоже сейчас сами сместите вместо Пушилина, которого называют Душилиным пришлете какого-нибудь человечка даже не из Москвы, а из области и будете там шустрить уже по-взрослому, но вы же понимаете, что местное население вас не воспринимает, что вы для них оккупанты, вы для них расисты, вы для них какие-то орки, да, разные слова можно использовать. Вот это никак не могут понять, почему такое отношение. Я уже не говорю про случаи насилия, про случаи мародерства. Приветствую, уважаемую Наталью. Белохвостикова и так далее. Это все, к сожалению, происходит, а пропаганда так это все, естественно, скрывает эти случаи и все время говорит, что мирное население никак не страдает, и бомбардировкам подвергаются только военная инфраструктура. Хотя мы знаем, что полно примеров, когда жилые дома разрушены, и, к сожалению, люди гибнут, я уже не говорю о огромном количестве беженцев. Так что вот эта вся пропаганда, она, естественно, рассчитана на людей, которые не вообще не, никак не анализируют ситуацию. Вот им дают то, что дают, а они это все, извините, хавают, проглатывают, даже не жуя, потому что уже им это все в разжеванном виде, Предоставляется и э, вот это еще советских времен вера огромная в то, что по телевизору говорят только правду, там не может быть никакого обмана, ни фейков, ничего. То есть, вот такая вот слепая какая-то вера в печатное или произносимое слово. И э, никто не задает вопрос: э, а почему, собственно, кто угрожал России, что НАТО угрожало России, хотели напасть на Россию или уничтожить Россию или ее раздробить, что там хотели вот эти янки, да. Но я хочу напомнить и тем, кто, я думаю, что многие это помнят и знают, что, собственно, вот эта доктрина не поменялась антизападная, которая существовала в советское время, были такие, ну, больше антиамериканские настроения, конечно, чем антизападные, но потом, вроде бы, идеология сменилась, а вот эта ненависть к всему Западу, к западному осталась. И самое интересное, что когда в России говорят, что вот у нас свой путь, мы такие уникальные, мы такие самобытные, то вообще-то вы, собственно, пользовались всеми благами Запада и одновременно его поносили, на чем свет стоит. Так вы определитесь, или вы ругаете Запад и не пользуетесь этими западными всеми, цивилизованными вещами или вы создаете что-то свое вот сейчас как раз в условиях санкции у вас будет огромный шанс создать свой телевизор свой конкурентоспособный автомобиль то же самое касается самолетов которые могли бы конкурировать с боингами или Аэробасами. пожалуйста все все условия есть но как мы понимаем, что даже бумага была финская, то есть вы полностью зависели от цивилизованного Запада, и это не мешало вам его ругать, на чем свет стоит. Так что вот это несоответствие идеологии, когда вы говорили, что вот мы, у нас свой путь, у нас свои какие-то уникальные, собственно, ничего своего нет у вас. Даже вот это православие тоже завезенные из Византии, если вспомнить марксизм из Германии и далее со всеми остановками. То есть ничего уникального в России нет, и оно, она не может ничего противопоставить, предоставить миру и сказать, вот у нас вот этот свой путь, да, как говорил дедушка Ленин, мы пойдем своим путем». То есть вот покажите, пожалуйста, всему миру свой путь, свою какую-то уникальность, свою какую-то самобытность, это все дальше разговоров не идет, к сожалению. И то, о чем я вот часто говорю, что России нечего предоставить миру, показать какую-то модель, чтобы она была какой-то интересной, хотя бы для бывших союзных республик, я уже не говорю для запада, но вот для того же Казахстана, Узбекистана, других вот, вот эта модель развития мы, они бы сказали, вот действительно это э, такая привлекательная модель мы бы ее взяли за основу пожалуйста, э, давайте э, к нам Россия давно уже оказалась в изоляции вот, этот, э, вот эта контора СНГ совершенно пустая никому не нужная Формально, раз в год встречаются, выпили, закусили, разбежались и все никакого смысла, даже ее нельзя сравнивать с Евросоюзом, который сейчас тоже в России ругают, уже давно его ругают, пророчат ему смерть, и то, что он расколется, что он рассыпется, как карточный домик. Да, Великобритания вышла, но ничего страшного не произошло. Сейчас вот видите, новые кандидаты это Украина и Молдавия, Молдова. Так что Евросоюз, наоборот, будет расширяться за счет балканских стран. И, собственно, Россия осталась с Африкой, с Латинской Америкой, с, я не знаю, там, с Азией, с Кореей, с Китаем. То есть, вот, что касается Запада, то здесь Россия может с ним надолго попрощаться. Вот. И... Что мы вот сейчас, если подводить действительно промежуточные итоги после четырех месяцев военных действий, что я вижу? Я вижу, что Россия ничему не учится, она постоянно огрызается и ведет такую жесткую риторику, не сомневается, естественно, в своих действиях, что наводит нам мысли, потому что... Тот, кто не сомневается в своих действиях, значит, есть сомнения о его умственных способностях, потому что человеку свойственно и ошибаться, и как-то анализировать свою позицию, свое поведение. Кремль гнет свою линию. Мы правы, все плохие, мы хорошие, нас обижают непонятно за что, хотя понятно за что. И вот э, против санкций очень активно выступают, хотя вы помните, всегда кричали, что санкции это благо, что нужно импортозамещение и так далее, и тому подобное. За 8 лет чего-то очень слабенько это все э, проявилось. И вообще я тоже много раз задавал этот вопрос, что кто мешал России развиваться эти 22 года? Никто не мешал. Сами не хотели развиваться, потому что была высокая цена на газ и нефть. Э, все это по карманам распределялось определенных э, людей и э, народ нищал вот вот и вся э, история хотя вот короткий очень период э, с 2004 по 2008 по-моему там вот был очень большой рост но это никакого отношения к Путину и его правлению не имело просто так вот как в том анекдоте повезло а потом все пошло на спад и сейчас тоже вот уже кто-то из правительства говорит, что надо затягивать ремни, что ситуация всерьез и надолго, чтобы люди готовились к худшему. А, собственно, вот, вот, вот, вот вам и результаты этой военной операции, потому что это все будет бить по населению, цены будут увеличиваться, так же, как и инфляция, а уровень жизни будет, естественно, падать, потому что Хотя вот сейчас, насколько я знаю, чуть-чуть снизилось количество людей, которые выступают за вот эту операцию, где-то, по-моему, 72%, процента было 80%. Пока нет такого тренда на, на снижение, на то, что люди говорят, что просто даже, сейчас давайте не рассматривать конкретно Украину, просто вот слово «война» 2021 Второй хотел, 21 год. 2022 год. Война настоящая, такая не гибридная, не информационная. Настоящая война, когда гибнут люди. И вместо того, чтобы сказать, что нет войны, война это плохо, война это насилие, война это убийство, война это э, разрушенные дома беженцы и так далее сказать, что нет вообще войне мы говорим, вернее не мы, а вы говорите что а, вот, вот такая война, это хорошая война вот сегодня даже э, директор Эрмитажа Михаил Пианковский и, э, то есть Петровский извините, Пианковский, это Андрей Пианковский э, Петровский э, тоже выступил за вот эту э, имперскую, как он сказал, войну то есть вся, вся интеллигенция почти выступает за. И никому в голову не приходит сказать, что, ребята, война это плохо, война это безобразие, война это возмутительно, нет войне. Никто это, ну вы мне можете сказать, что за такие лозунги, за такие плакаты вас в кутушку посадят, да, но нет в, в обществе такого тренда антивоенного, такого антимилитаристского, пацифистского, что нет войне вообще. В принципе, не конкретно этой. Такого нет, и люди наоборот, настолько у них вот это милитаризировано сознание, но это все опять же благодаря политике Путина все происходит. И то, что его политика не вызывает никаких сомнений и вопросов, это тоже характерный очень такой факт, и он говорит не в пользу большинства россиян. Некоторые, вот кто уехал в основном, конечно, могут себя более свободно чувствовать, высказываться и говорить то, что они думают, не боясь репрессий. Сейчас у них могут, кстати, забрать и имущество, такие разговоры уже ведутся, и вообще их могут потом не пустить назад. То есть, вот кто уехал, это считается априори преступниками и Предателями. Но я уже говорил, что это, если ты не поддерживаешь свое правительство, это ничего не значит, что ты предатель и не патриот. Надо разделять отечество и режим, который существует. Это, как говорят, в Одессе две большие разницы, потому что это. Сейчас чехну. Ах. Вот. Три раза чихнул. Это Правда, патриоты это одно, и они могут даже находиться вне России, и э, это не противоречит этому другому. И пока вот этот крен идет в сторону войны, и в обществе нет такого мощного антивоенного, не то что движения, но сознания, вот, к сожалению, за 22 года в России так и не сформировалась Настоящее гражданское общество. Но это не мудрено, потому что оппозицию давили. Настоящее то, что сейчас выдают за оппозицию, это э, какой-то... Это не настоящая оппозиция, это так фейк. Это такой вот рзац. Вот. Ну что, дорогие друзья, к сожалению, время опять пролетело незаметно. Благодарю всех, кто присоединился, кто посмотрел, кто еще будет это смотреть. Надеюсь, что мои мысли вам близки Кто думает иначе, пожалуйста Я выступаю за плюрализм Но все должно быть как-то подкреплено А не просто вот как Баба Яга против и все Будем наблюдать за тем, что происходит И встречаемся в следующий раз в пятницу Вот Света мне желает здоровья Женечка, будь здоров. Буду здоров. Это у меня просто какой-то такой аллергический был насморк. Всего доброго. До следующей пятницы. Спасибо. Пока.